Итак, новичок. Большинство новичков имеют одну стандартную ошибку. В маркетинге вступая в этот бизнес, они а, думают, а, что этот бизнес нужен всем, и этот продукт нужен всем. И это, безусловно, связано с тем, что на обучении новичкам говорится, что продукт для всех, бизнес может преуспеть в этом бизнесе каждый. И новичок, себе выслушав эту мысль, он додумывает лишнего, да, додумывает, что действительно бизнес для всех, значит, всех я сюда и подтяну. Ну, вот, ну и начинает подтягивать. Вот. И а, основная ошибка в том, что думая, что это нужно всем, а, рассчитывает на всех да, и ведет себя так, как будто это нужно всем. То есть это эмоциональная такая подача с рассказом о... Замечательности бизнеса Рассказ Сопли с текут В разные стороны о том, что вот есть такая Суперкомпания с суперпродукции, Вот И с эмоциями человек просто пробивает э эмоциональный какой-то потолок и э, спугивает тем самым всех своих знакомых, потому что ну, знакомые, они не проходили такого плана обучения и они не готовы к такой эмоциональной подаче материала, они просто, ой, ой, что-то с ним произошло, он с ума сошел. Вот, поэтому основная ошибка новичка – это эмоционально, как ни странно, да? То есть, бизнес эмоций, но эмоционально взахлеб рассказывать о замечательности компании. То есть, вопрос о что делать. То есть новичок скажет, что делать тогда? А вот что делать. Изучать технологии этого бизнеса. Знаете, когда я иду ну, знаю, к стоматологу, я меньше всего хотел бы попасть к эмоциональному новичку. Он мне там все высверлит, наверное, нахрен ради удовольствия. Поэтому в этом бизнесе очень важен профессионализм. Вот. И э, тому, кто хочет говорить о деле с вами, ему важна какая-то рациональность. Да, воодушевление важно, но это не первичная часть. Очень важно, чтобы он понимал, ага, человек любит свое дело, но ну это, это понятно. Но он еще и понимает, он еще, у него есть знакомые в этой сфере, он знает тех, кто преуспел, то есть он как-то что-то попробовал, то есть он видит, что, ага, все нормально. И новичку, кандидату, очень важно видеть адекватного, положительно настроенного новичка. А наш... Новичок, обычный, среднестатистический, он сумасшедший зажженный. Он как будто бы прошел какую-то психологическую обработку. Вот, и ведет себя так, как будто ему все должны. Ну, а раз вы там не подписались ко мне, пошли вы все лесу. То есть, такой, знаете, момент. Мало того, что не рассчитывает, что люди могут отказаться, так еще и потом обижается, что ему отказали. Вот, это это первый косяк новичку